На сайте агентства стратегических инициатив «Кратко ОСИ» недавно появилась новость о том, что команда образовательного проекта ОСИ «Нейростарт» совместно с компанией «Моторика» разрабатывает проект, который позволит создать на острове Русский так называемую территорию киборгов. Специальную зону, где можно будет в упрощенном порядке получать регистрацию медицинских изделий в области инвазивной биоинженерии и на легальной основе устанавливать нейроимпланты. Что это может значить? Давайте посмотрим. Итак, по данным того же агентства, рынок нейроимплантов и датчиков стремительно развивается, при этом до сих пор отсутствует законодательная база, регулирующая эту область. Сейчас эксперты прорабатывают меры, которые необходимо принять для преодоления соответствующих нормативных и правовых барьеров. На проработку правовой базы потребуется около двух лет. Поэтому территорию киборгов планируется открыть в 2020 году. Артур Бектимиров, врач нейрохирург сказал так. Мы предлагаем систему, в рамках которой будет упрощенная регистрация медицинских имплантируемых устройств – датчиков. Их можно будет абсолютно легально имплантировать людям, которые этого хотят. Вживление имплантов будет проходить в медицинских учреждениях, зарегистрированных на острове. На текущий момент это медицинский центр Дальневосточного федерального университета, заявлено на сайте компании «Моторика». Это, друзья мои, означает, что мы вступаем в эпоху галопирующего трансгуманизма, а проще говоря, в эпоху уничтожения человека как вида. Проект по созданию служебных людей входит в свою завершающую стадию, причем на совершенно законных основаниях. О проекте создания нового подвида «Служебный человек» рассказал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук в Совете Федерации.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 К тому времени население окончательно убедят в том, что бумажная волокита и ходящие по дворам переписчики – это прошлый век. Уже сейчас с федеральных каналов увещевают сознательных граждан заполнить самостоятельно анкету переписи на сайте госуслуг в электронном виде, то есть перейти на цифру. Каждый сам должен накинуть себе на шею цифровую петлю, считает правительство. Далее можно будет перенять китайский опыт начисления очков социального рейтинга гражданина, и процесс управления населением выйдет на качественно новый уровень. Законопослушность, честность, даже потребительское поведение – самые разные стороны жизни гражданина уже отслеживает система социального рейтинга в Китае. Затем за отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, скажем, Своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести вычитаться. Если бал непроходной, жизнь превратится в мучение. Не стоит даже сомневаться, что китайская модель контроля за обществом со временем установится и в других демократических странах. Итак, регулируя рычаги доступности оставшихся социальных гарантий, благ и приоритетов, в соответствии с накопленным рейтингом социального доверия, можно будет не заморачиваться на предвыборные кампании. Все это заменит пульт предоставления социальных возможностей. В обмен на лояльность тумблер одного служебного человека переведут в положение «плюс», а непокорного и непонятливого в положение «минус». Да и не только выборы. Исчезнет профессия маркетолога, Зачем исследовать чьи-то вкусы и привычки, если все можно решить комбинацией кнопок, отвечающих за предоставление социальных благ и ограничений? Идеологические разногласия можно будет также легко урегулировать с помощью цифровой демократии. О пользе инноваторстве цифровых технологий учета ведется разъяснительная работа с населением. Нужно учесть миграционные потоки, занятость, населенность, национальность и так далее, чтобы оптимизировать управление страной, экономикой. Ну конечно, все исключительно в интересах народа, которому уже оптимизировали пенсионное накопление, цены на ЖКХ, бензин. В новости вот недавно забросили репортаж о том, что в общественном транспорте будут с помощью идентификации лиц искать опасных преступников. Отказаться от турникетов так же, как когда-то отказались от жетонов. Минтранс предлагает вместо билетов использовать в метро и автобусах собственное лицо. Это будущее, оно не такое далекое, как кажется. Благодаря технологии распознавания лиц, биометрические данные могут стать и билетом, и виртуальным кошельком. Идею в рамках проекта «Умный город» в ближайшие годы могут запустить в Москве, ну а дальше сделать стандартом и для других городов. Насколько умный, можете судить сами. Вот зам главы Минтранса Андрей Чибис поясняет, как будет работать алгоритм. Узнавать пассажира при входе собирается специальная программа. а Деньги за проезд списываются с личного счета. Основная цель конечно избавиться от очередей и разного рода задержек. Звучит на первый взгляд фантастически, но на самом деле для новой системы многое уже готово. В крупных городах есть камеры, в транспорте, ну а столица в этом смысле пошла еще дальше. Уже почти год, как в метро и у подъездов домов, работает система видеонаблюдения и бездушная машина вполне успешно распознает пассажиров и прохожих. Но остается еще один вопрос. Как быть с личными данными и где гарантии безопасности. Почему забросили? Потому что сбор и обработка персональных биометрических данных на сегодняшний день возможно только на добровольной основе. Значит проверяют, насколько лояльно население отнесется к опережающей закон инициативе. Вряд ли при входе в троллейбус с граждан будут брать согласие на обработку. Придется преодолеть соответствующие нормативные и правовые барьеры. Хотя, уже в московской 46-й налоговой, это налоговая, которая регистрирует все московские предприятия, стоит аппарат для выдачи талонов на очередь, который делает фото человека, пришедшего брать талон. Если клиент не дает своего согласия на фото, то просто лишается своего законного права на прием, на государственную регистрацию. Все это, как можно догадаться, также делается в интересах граждан. Возникает справедливый вопрос. Что же будет дальше? Да, друзья, как вы можете догадаться, апогеем станет требование отдать душу.